Своей клубневую бегонию, которую я поставила на э, прорастание 8 февраля. 8 февраля. Посмотрите, какая она на сегодняшний день замечательная! Она выросла, уже подала, смотрите, какую хорошую листву. Разный сорт. Поэтому, конечно, и листики у нее разные. Вот видите, как выглядит ну просто супер уже очень большая, бегония это у меня. Лососевая бегония, она очень мощная, большая. Здесь в одном ящике расположена желтая бегония. Вся, она очень дружно-дружно поднялась, листва хорошая, красивая. И каковы действия сейчас на этом этапе ухода за бегонией в марте? У меня есть видео, где я рассказываю о том, как я сажаю эту бегонию. Я говорила о том, что луковицу, вот я показываю, мы ее просто на поверхности земли кладем. И не надо ее обсыпать сверху. Вот в настоящее время уже можно, видя как сам клубень уже взялся, вот видите как он хорошо взялся, уже видно структуру, Структуру самого цветка уже будущего. Сейчас нужно таким образом поступить. Надо обсыпать обязательно эту бегонию сверху. Для того, чтобы пошли боковые побеги и бегония. Вот, смотрите, какая она мощная уже. Да? Чтобы эта бегония стала давать боковые росточки и она уже будет укрепляться и будет уже мощной такой, будет формироваться у нее стебель, сам стебель такой стволовой основной. И сейчас задача такова на сегодняшний момент, вот середина марта. Надо обязательно стебель. обсыпать эту бегонию сверху и до... Обсыпание я хочу воспользоваться вот таким доброцветом, универсальным удобрением и основательно полить. Основательно, просто очень-очень хорошо перед тем, как обсыпать, я вот так вот основательно, с удобрением, доброцветом поливаю. Я поливаю клубенечки, бегонии. Я поливаю их так, чтобы было это очень хорошо увлажнено. Бегоне сейчас нужна, нужна подкормка. И начнем обсыпать. У меня хороший грунт такой огородный навозный и я хочу обсыпать все эти клубенечки сверху покрыв вот э, уже до э, стволика прям до стволика до э, основания как начинает расти сейчас я вам показываю сейчас как я сделала обсыпку бегонии все очень просто. Говорят, что очень сложно ухаживать за бегонией. Я не вижу в этом какой-то сложности. У меня сделан плейлист, где я пока рассказываю о бегоне, как ее надо сажать, как ее надо вынимать, где хранить после хранения. И, в общем-то, я не вижу никаких сложностей. И если сейчас вы сделаете обсыпку этой бегонии, она пойдет буйно так очень активно в рост. Раз в две недели надо подкармливать ее. Ну, как не азотными, а калийными удобрениями. Я вот универсальным удобрением подкармливаю. И к маю месяце это будет сформировавшийся красивый куст который начнет уже цвести. Вот у меня лично бегония цветет уже, начиная с мая по там, начало октября. Цветет и благодарит меня за ту любовь, которую я ей отдаю, собственно говоря. Замечательный цветок, очень активный. И если у вас есть возможность, то, конечно, покупайте Клубенечки сажайте. Я сажала и семенами. У меня тоже есть об этом видео, как я сажала семенами бегонию. Но на сегодняшний момент я вам показала, что нужно сделать, какой практический момент для бегонии в марте. Вот какая она у меня красавица. Сажайте бегонию, и она вас отблагодарит красивым цветением и вас будет радовать все лето вы были с любовью из моего домика в деревне мир вашему дому